Любит, не любит, не горы на ромашке, глупая моя ты очарвашка, а я серьезно вытри слезы, у вас ведь давно. за девочка Даже если солнце погаснет в небе, он достанет для тебя лето Он над тобой разведет руками, ясная погода будет между вами Синие глаза смотрят на тебя, и он в них опять потерял себя Спрячет ото всех где-то далеко, чтобы кроме него не нашел никто